Что Сева делает? Сева? А сейчас вода закончится, у него выхода не будет. Ему придется идти домой. Да ты что делаешь? Штаны-то зачем мочишь? Уже реально вот так Все, пошли домой. вот это тепло. Да ты что делаешь? Сева! Ты Да уйди ты! Тьфу! Сева! Сева! Прекращай! Да Ты <laughs> six! six! <laughs> Ow! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>